Всем привет, ребят! Сегодня на, ну, будем катать восьморочку турбовую. Турбина от Эвика, нет, Кубарика. Mm -hmm. ТТД-04-РЛК стоит синглскрольная на ну, стандартном Распредвалы АКБ двигатель 32-32 с фазой 242, форсунки э от Субару стихи 550 кубов, это розовые такие, ну и в принципе тут ничего такого, а коробка 18 ряд, главной парой 4-1, ну, вот владелец он не сам строил как бы автомобиль, он... Э Купил... Нет, все, все сам, кроме ну, двигателя. Да, кроме двигателя, да. То есть купил двигатель да. уже готовый. Там какая-то прошивка была. То есть это ты двигатель покупал, да? Да, в я на ресмаркете просто да. так, вроде как нормальный мотор был и как бы взял за приемлемую цену. Сам ну вот прошивка там какая-то была. Владельца, соответственно, не устраивал, что-то кто-то где-то настраивал. Ну и сейчас будем все это дело перенастраивать. Так что будете ну посмотрите как она едет уже на ходу тут еще такой небольшой каркасик есть, То есть все как бы вроде хорошо и колесики я смотрю у тебя на тальку mm -hmm. знакомая очень. ну вот такой вот автомобиль ну и все сейчас поедем покатаемся ну, и посмотрим как поедет mm -hmm. вот ребят остановились у нас э -э -э Показания скорости пропали. Ну, фишка здесь выскочила. на датчике скорости выскочила. Плюс полезли смотреть ее и обнаружили вот тут вот силиконовый шланчик, который у нас сплавился к хренам, блин, который идет на турбину сюда. Ну, на управление бустом, в общем, грубо говоря, как таковым. И он, он в говно. Вот такие шланги, ребят, не покупайте. Они, ну, типа ВАЗовские, там, вот эту белого цвета, они... А, реально температуру не держит высокую они начинают плавиться и либо коллапсируют потом ну то есть сжимается сплавился вот он грубо говоря сейчас нормальный нагрелся вот так вот сварился и все и, и уже не работает то что вот этот вот шланг нормальный именно все нормально а этот в соплю превратился просто Как видите. так что ставьте нормальные шланчики сейчас мы тогда заедем наверное Ближайший у нас тут это город Ломоносов под Питером. Ну и там купим шланчики уже нормальные, поставим, поменяем и поедем дальше. Ну и посмотрим, как оно будет далее. Хотя мы как бы даже не заметили толком, но мы сейчас не бустовали сильно. Как бы ехали и ехали. Но я думаю, что у нас сейчас бы передув был бы нормальный. Потому что, грубо говоря калитка у нас всегда закрыта получается в общем так сейчас исправимся вот ребят шланга из силикона не нашли здесь в магазине уже тут частенько я бывал есть тоже такие же ну подобия блин, белые которые такие же ну плавящиеся. Блин. и решили купить шланчик мывайки 10 он тут страничком еще идет со всякой дребедения 45 рублей по крайней мере, он резиновый, и провели его вокруг выхлопа, чтобы не, не грело. То есть вот он идет отсюда у нас и к клапану. И, по крайней мере, для, под настройку, я думаю, нам достаточно будет. А владелец автомобиля потом поменяет. Но, как мы уже обсудили, что не надо клапан так далеко ставить. Его надо ставить близко к турбине, вот к двум этим соскам, куда-то вот сюда, вот так. Вот, вот грубо говоря два соска и сюда клапан и короткие получаются шланги и все проще провода провести ничего не греется ничего не мешает и вот вот этих вот соплей не висит лишних то есть куда это приличнее то есть делайте именно ну близко к турбине ставьте по крайней мере и опять же чтобы клапан тоже не плавила ну, где-то далеко ну от горячей части в общем подальше и все будет нормально ну все в общем сделали сейчас поедем дальше отстраивать так что... А, ну и скорость теперь показывать. Все, проверили. Нормально. Вот, ребят, катаемся по гаду. что на это было. передачи типа да. Да, да, ну я вижу, да, что готов ну, то есть все нормально работает единственное, по ходу сцепу надо что-то другое ставить более жирное но опять же мы органику разную пробовали она не держит ни хрена тонко. там либо керамика практически, что мы уже испытывал не раз. Да, кстати, сегодня у нас погодка вообще шикарная, просто солнышко, сухо, вообще бомба. Мотор не греется, кстати, у нас на пустах все совершенно нормально и температура воздуха неплохая. Помеду на входе, мотора. Ну сейчас пока еще посмотрим, ограничим все-таки паром, чтобы сэпа выжила, иначе просто постоянно будем передувать. тут попробовали дунуть то что я говорил чтобы ограничить я хотя дьюти как бы сделал нормальное управление чтобы снизить но а -а -а, что-то у нас передуло как-то в один момент и пайф один сорвала нахрен. хрен у тебя видишь хампа нету и не да. держит профиля, да. на да. все из-за того что все такое относительно бюджетное без хампов да ребят, без вот этой ну, поняли, либо елочки, либо еще что-то, оно особо не держит. Сделайте обязательно, либо выгибайте, либо там кто-то наваривает, э, шовчик такой делает, жирненький, сверху э, на трубе, и э, все нормально, вот это работаем. А, вот у нас что. Ага. И вот почему у нас сейчас передув был, хотя и ограничил, э, э, у нас сорвало этот... Э, Опять же, мне это Нет, это вот этот Ну да, сплавился тройничок. Тут, тут тройничок, еще дурацкий, блин, и сплавилось, соответственно, и вырвало. Отсюда мы передули, получается, в первую очередь у нас это слетело, мы передули и, соответственно, пайп. Так что сейчас сделаем и Ладно, поедем, плачат да, плачат. да? тройничок у нас есть. Он у нас достался со шланчиком. А вайки А ты его куда-то убрал? Э -э. А, ну... Я не помню. Вроде бы убрал. Не, я не убирал никуда. Значит, я куда-то его Просто он вот здесь лежал. Да? Да, и... Либо мы его... Либо мы его потеряли. Да. Что тоже вполне вероятно. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Какой-нибудь... Ну, не знаю. Что-нибудь найдем, в общем. Чем можно сделать мы проще решили поступить, сейчас клапан отсюда, от щитка открутим у него провода длинная и где-нибудь на стяжку прифигачим сюда вот, поближе и э, будет так проще нам никаких проблем не возникать у нас не будет ну, Аня, да. а, выскочил да провод вынь просто и все, сейчас мы вот так вот сделаем, этот сюда вот тут длиннющий и вот тут вообще хер знает куда хватит и в принципе мы можем непосредственно сюда и подключить слушаем а тогда давай вот здесь кинем и шланги эти с ними ну вот здесь куда-нибудь пока кинем вот сюда но, но, но, но, но. и тогда у нас вообще и этого и того хватит сюда да, да. и без всяких этих без переходников Самое правильное решение будет у да. нас. У нас... У -у -у. Да, все, Это вот отсюда снимай, сюда. У -у. Этот сюда. Этот сюда. И все, и сейчас, сейчас подсоединим клапан. Может, не сверху, а не знаю. Я говорю, что, ребят, ставьте близко к турбине, чтобы не было проблем. Вот эти какие-то тройнички, там не тройнички, они не нужны. И все, и сейчас просто подключим здесь, стяжечку при, притянем и все будет good. На самом деле дотягивается так, что можно.. Ну будет и показать. шланг этот пригодится потом еще куда-нибудь. Он себе намывайку сюда поставишь. Все. На стяжку сюда. Да? стяжку или Стерчика а есть? что у тебя там винты то да. а у тебя саморезы там было да, да. бы винтик ладно сейчас стяжку ну в общем сейчас на стяжке все это приделаем и поедем дальше кататься Все, ребят, закончили мы. Все в принципе нормально. Работает хорошо. Единственное, я говорю только сцепление сцеплением вот эти проблемы. Так в общем проблем не возникало. То есть на те, которые были, мы все починили. Ну и либо временно как-то сделали. Все хорошо. Все работает. Так что. Не забываем опять же ходить у меня под видео, там все графики будут по наполнению, по массовому расходу, то есть можете их посмотреть, но это опять же надо ВКонтакте и на Драйве все это можно делать, по ссылочкам идите и смотрите. Также не забываем подписываться, колокольчики ставить, ну и все остальное фигнем. Так что в общем ждите новых видосов с другими машинами, ну на днях еще что-то должно быть. Так что в общем всем пока и до новых встреч.